Всем привет! Вот сегодня мы разберем вот такой вот лазерный проектор. Это Сейчас скажу вот самое. У меня таких именно лазерных проекторов было три штуки. То есть два было rgb И один вот, ну, наверное, который уцелел, это трехцветный. То есть это самое. Когда действительно я начал интересоваться вообще лазерными проекторами, это самое, так как денег у меня на, на проектор с льда не было, это самое, покупал вот, можно сказать, такие вот вещи. Это самое, ну, то есть, как бы сказать, типа как утешение, знаете ли, что типа, допустим, вот не могу что-то, допустим, дорогое купить, да, покупал, допустим, покупал, покупаешь дешевый, ну, наверное, все сталкивались с такой ситуацией. То есть, вроде как, это самое, или, да, здесь нету входа, ну, чтобы, допустим, через компьютер, как я показывал. А можно, допустим, отдельно сделать в программе шоу Лазерные. ну, в той программе, которую я показывал. И, ну, имеется и видео про B10000. И, ну, то есть, эти файлы, которые, допустим, с шоу, скопировать на флешку, то, то есть, и проигрывать их на данном проекторе другие два, которые были РГБшных, я, конечно, это самое, можно так сказать, сломал, модифицировал, разобрал и все такое действительно жег все два синих лазера, которые там были и, короче, куда-то они делись нафиг и вот что хочу сказать это самое, ну как оказалось, это самое данный проектор ничем не хуже, можно сказать, вот такого вот даже это самое вот такого и про который я делал обзор. Да, как оказалось, ничем не хуже. Он по скорости, по скорости рисования даже быстрее. То есть он очень легко воспроизводит анимацию. То есть там, анимацию, буквы, цифры. Причем это самое, комбинирует сразу несколько узоров. И при этом это самое, сам узор не мигает и не тормозит как вот на профессиональных, которые я показывал. Да. И, и когда, когда я данный прибор, ну, только тогда у меня был РГБшный, это самое, по, ну, показывал тем людям, которые действительно ну, устраивают шоу, это самое, они не говорили, да, говорили, да, говорили что, тебе, что тебе тут не нравится, короче, за самое, да он быстрее, типа, тех, что используется на шоу. Ну, типа, как сказать типа маленькие, цветной и довольно-таки охрененная штука. Но, конечно, без DMX. Без ДМХ и входы льда. И, то есть, я вот сейчас, можно сказать, спустя, спустя, спустя долгое время, конечно, я понял, что эта штука действительно обалденная была для того времени. Особенно, конечно, по своим характеристикам и размерам. Так, ну что ж, давайте распакуем. Да, не ни странно, лето мы реально до хрена. Вот здесь в комплекте идет вот такой диск. Да, как ни странно, на этом диске несколько лазерных программ. Это, это вот так которую я показывал. Это самая лазер-шоу. Это программа Mamba есть. И еще... А, и, и лазер-контроллер, по-моему. Да. И еще, помимо этого... На этом, на этом диске есть при, э, прикольный файл, к, который, который просится устанавливаться на ваш компьютер. Файл траджан. Да. С расширением траджан. на может, кто знает, такой прикольный файл. Ну, короче, что? Начал устанавливать этот диск, короче, когда, да? Выдает, ну, короче, антивирусник, выдает, короче, вирус. И это, то, что файл Тараджан, короче, хочет. Э, Установиться на ваш, на ваш компьютер. Вы разрешаете ему установи, установиться на ваш компьютер? Короче, на это, честно говоря, я среди, охренел. Да, потому что это самое, учитывая то, сколько этот файл Тараджан. Ну, то есть, если кто не понял, вирус Троян есть такой. То, сколько у меня сломал жестких дисков, когда у меня был, ну, можно сказать, Pentium 1. Компьютер, ты знаешь, вы знаете что, это просто, как бы сказать, и, и, я, и, я сразу, естественно, нажал на самое, ни в коем случае его нафиг не устанавливать, ну потому что это капец. И как ни странно, он действительно, на этом диске он, как бы сказать, встроил в программу, то есть это самое. либо программу зараженный им, я, я так понял уже. Ну короче, это полный пиздец, это полный пиздец, короче, нашел я. Вот, как видели, наверное, ноутбук, да, на который я смог установить этот диск. То есть, не подключая к интернету, этот ноутбук, то есть чисто для. Можно сказать, лазерных программ Я его использую. То есть, он там благополучно живет, наверное, процветает. Блин, ему там наверное, неплохо, нифига. Да. Но зато, конечно, все работает, это самое. Так, ну что ж, с диском все, в принципе. Честно говоря. Это капец, конечно, то, что вот с магазина с вирусом продают. Да, кстати, покупал на данном проектор в магазине Чип и Дип. Такой магазин есть. Самое. Я не знаю, конечно, откуда они их возили, эти проекторы, но на данном диске эта прикольная программа уже была. Если кто сталкивался, прикольный Мир стражан. Страджан. Ну, что ж, рассмотрим сам проектор. Вот он, сам проектор. Очень-очень маленький, сразу говорю, он просто крохотный. Так, вот для размера положу я его. Положу. Прикольный проектор из Китая. Да. Вот, вот такие вот размеры. Вот именно. Вот если даже вот так вот. вот так вот посмотреть. Сейчас я покажу. Вот такие вот а размеры их не честно говоря да, по размер в плане размер реально можно охренеть да и в плане характеристик тоже это самое то есть это самое. вот этот он естественно и программируемый это самое. и с тробоскопами встроенный есть и корж под музыку он играет и еще поддерживает флешку на да, вот сюда остались CD-карта. Кстати, вот они вот мне. Две cd карты Остались именно, кстати, от таких же проекторов. Да, другого где-то где посел, было три у меня их. Да, на них записано кучу лазерных шоу. Ну, то есть стандартных. И все такое, короче. Да, здесь дисплей есть наверху. Здесь, конечно, мелкие подсказки. Так, да, вроде бы. Вроде подсказки, фиг знать. Ну, конечно, какие-то надписи. Так, ну чё ж. Вот здесь управление по меню. Енькинг. Туда-сюда. Туда, и вот так он выглядит сзади. То есть это сама авто. Авто, музыка. Это самый регулятор от самый чувствительности, стробоскоп и включен выключен Да. Вот так он выглядит. Здесь, конечно, кстати, несмотря на то, что болт до хрена, дырок очень мало. Очень мало дырок. Здесь, действительно, плюс 15 вольт. Подается. Так. Ну и здесь, конечно, естественно, вот он так выглядит. Кстати, довольно-таки легкий, очень легкий. Кстати, можно так сказать, легче даже чем вот этот. Да, несмотря на то, что он и программируемый, ну, то, то есть там, он легче. Но в нем, конечно, нет Dmx в отличие чем от этого. И кстати, вот честно, честно скажу, в нем, в нем уже встроенных, встроенных узоров реально дохрена, реально дохрена встроенных узоров и вот самое. И что интересно, они охрененные. Просто охрененные узоры, встроенные. То есть это мало где встретишь, чтобы в самом проекторе были, ну как сказать, узоры, ну те. Ну, которые, в принципе, менять не хочется. Вот в чем дело. То есть никакие там сраные линии самые, как вот скажем, вот в китайском. Ну, конечно, это, кстати, это тоже китайский. Это тоже вроде бы китайский. Да, здесь, по-моему, где-то чайная даже написано. Да, вот гипнотиба. Ну где-то написано, по-моему. Где-то я видел чайник написано был. Что-то не написано. Быть может не китайский. Быть может реальная фирма Камолов. Да нет, вроде очень на китайский похож, конечно, но они, вот, кстати, все вот, выглядели именно так, которые у меня были, только вот два других были RGB, там ставил еще синий, синий лазер. Но чего интересно, вот даже если в этот строить синий лазер, ну то есть здесь даже вот, внутреннего, под, есть место для синего лазера, вот эти две дырки. Да, вот эти. То есть, если сюда поставить синий лазерный модуль, кстати, там тоже есть ну, входа под драйвер, то есть, самое, входа модуляции. И, кстати, они работают, они работают, то есть, если сюда встроить синий лазер, он будет работать как уже полноцветный. В меню, кстати, тоже есть самое, переключение Р RGB и RGQ, то есть, и отдельный монохроматик есть. Меню, честно говорю, показывать не буду, не ход срыться. Ну, фиг знает. Может покажу, когда включу, конечно. Так, помелче. Так, ну, ну чё ж. Еще раз. Вот так выглядит со всех сторон. И сейчас мы его, конечно, включим, и вам покажу чуть-чуть меню. Борзетки отключил, чтобы не тянуть видео вот здесь CD-программ и без программы он, конечно, он рисует стандартные, то есть без флешки, но стандартные узоры, которые забита в него. Сейчас стоит режим Music. Ну, короче, там видеоролик будет. Так, ну, что здесь в меню мы имеем? Так, ну вот, давайте смотреть. Программ, CD-программ, сков никуда не идет дальше ключ куда нажимаешь типа свой файл так дальше идем аудио моды аврора Studio что-то дальше никуда не идет аудио моды и то же самое Автомоды. типа здесь вот, как, какой то подменю, что ли. Сустим сет. Нажимаешь туда. Колора моды Так. Чё, нажимаешь на Color моды здесь можем выбрать лазер. Mm -hmm. <связь> ну че ж, давайте вот. Монохроматик это будет желтый у нас. А в RGB будет белый. Mm -hmm. В таком же если RGB был бы так, вот RGB <режим. режим. В RGB режиме здесь там пробелы. Ну то есть это самое. То есть он поддерживает функцию, чтобы сюда можно было встроить синий лазер. То есть. Так. Здесь был ю вот RGB, rgb rg это у нас будет ну, красный зеленый монохроматик и так дальше то есть это самое опять отсюда выбираемся короче здесь небольшое меню в сутим сети тоже аудио сет и короче color mode set тоже нафиг отсюда выходим Качмор долго порыться там фолдер селекции. Забыл, что такое? Ч Чуть нифига нету. Так. Программ table. Забыл. Сейчас говорю. А раньше были дос досконально. Ну, прям наизусть. Есть какие-то.. Есть. Так. здесь на то подколор мод мода. так ладно а типа отсутствие сиди карты ну ч вставляем сиди карту вот он сейчас же музыка играет вот, вставляем флешку сюда а да кстати у меня монохроматик кстати выбранный монохроматические рисунки чешь флешку мы вставили так только а вот пошла вот. вот пошла анимация вот. сейчас я выключу свет и вы немножко поглядите Ты на все это дело вот, пошла анимация, кстати, очень довольно-таки хорошо рисует качественно, потому что здесь довольно-таки быстрые сканеры стоят, 25 кппс. Ну я так понимаю, 25 кадров в секунду, наверное, правильнее будет. Вот это вот орла, которого действительно за все это время, он меня реально надоел нафиг, вот этот орёл он реально задолбал так вот телефон опять фигня сломается он прям вот вот насколько помню прям вот на всех трех проекторах вот этот гребаный орел, он прям везде был блять на всех на всех проекторах да, да даже блядь, на, дорогих, на дорогих на дешевых это моя но именно, как встроенный, блин, рисунок он был, блять, а здесь он еще и на флешке, блядь, вот на, на, на этих проекторах был он реально задолбал ну вот это уже стандартные мультики пошли да, такие вот мультфильмы, так сказать естественно, если блять, естественно, самому такие мультфильмы делать это самое естественно довольно геморойно вот этот вот, вот этот узор очень как ни странно этот узор очень сложный да вот этот узор на реально сложный вот для того дорогого проектора b10000 а этот он его довольно-таки легко воспроизводит прям без, без без всякого напряга так сказать ну, вот. вот я Выключила свет окончательно. Не, немного посмотрите. Чего хотя бы рисует. Это, кстати, со флешки воспользоваются. Шоу. Да, кстати, на телефоне, на телефоне все это дело мигает, естественно. Глазами, кстати, незаметно это практически в рисунок больше кажется ну целековым весь ну, вот вот телефон опять болезнь у вот него такая телефон ну ладно с вечерним светом вот. по-моему их еще можно переключать эти рисунки здесь то есть один надоел по-моему может Вроде бы как другой нафиг. М -м -м, неужели? Короче, вот такие довольно-таки уже больше графические рисунки он воспроизводит конечно легко очень телефон это реально сдолбал просто долбал телефон фигурница то есть вот для проекторов канистра вот, вот эти вот отдельные точки мелкие да и это довольно-таки для них сложные рисунки считаются то есть это надо довольно-таки точно модулировать лазерный луч то есть чтобы как говорится в ненужных местах вовремя гасить лазер так, сейчас я попробую там конечно порыться Эта елка она уже реально задолбала да да да какой там год я уже забыл А, 2001 не, у меня самый лазерный наверное, 2005 был. Когда я, наверное, ну, можно сказать, в этот год я много покупал всяких указок, это, там, вот этих проекторов, кстати, покупал много это, всяких, и других <сас> лазерных вещей, короче. А, лазер, лазер из DVD тоже, прям пик, по-моему, был вот именно в то время. Это, <сас> как раз это 2005 по моему вот конечно вот уже в этом начинает он чуть подмигивать но вот даже вот этот простенький такой узор он довольно-таки сложный для лазерных проектов особенно для лазерных проектов с 15 кпс ну наверное кадров в секунду а если учитывать, ох ты, бля, ну чё, что ж ты делаешь-то, зачем ты разфокусируешься, расфокусируешься, гадёныш? Да, это, кстати, не странно, мах один. телефон с проектором так снимает, он постоянно, наконец, расфокусируется. То есть, это больше он анимационный уже, то есть, от 25 кппс, где-то уже больше анимационный, назовем, да, проектор. Да, нашел я где здесь кнопочку нажимаю здесь и здесь меняются файлы а почему здесь не почему здесь не меняется а меняется меняется вот ну, ну ладно Сейчас еще мы немного поглядим. Вот это, кстати, чувака этот самый. <смех> B10, конечно, не за что не воспроизведет. Он для него сложный. Получается, значит, там ск сканер не настолько быстрый, чем в этом. В этом 25к PPS -25 уже видите. довольно качественную графику. Там 3 воспроизводит. Не назад, что ли, пошел? Да, по-моему. Ну, короче, как телевизор. Сразу город, для того, чтобы это мы. Данные даже рисунки вот такие делать данную анимацию, ну, как бы сказать, нужно времени довольно-таки немало. Сразу говорю, действительно, все, все, все, все цвета на своем месте, то есть это самое, нет такого, что лазер где-то не успевает, это самое, и где-то, допустим, ну, не вовремя гаснет. Везде, как говорится, ну, можно сказать, нужное довольно-таки затемнение картин, картинки и нужные оттенки, ну, как сказать, ну, как типопоположенные. Довольно-таки все это дело точно довольно-таки воспользуется. То есть вот то, что никаких тормозов вот нету. Да, кстати. Сейчас я свет, конечно, думаю, на этом хватит. И то есть нашел я <смех> здесь написано написано чайно вот он да да он китайский кстати была у меня три нога целых три тоже инструкция тоже кстати на, на нашем любимом английском да да да мы в России так любим английский у, просто песня прям любим английский просто жизнь без этого английского блин бы, честно говоря заебал уже везде английский да, нах... ну, не любители английского, честно говоря. Это самое... Не любители. Люблю, чтобы чтоб понятно было. Так. ну да, здесь вот такая еще. Кстати, это какого-то другого лазера. Так, ну ч ж. Дальше мы, наверное, его разберем. Ну ч ж. Да, да, да, я уже профессионал. Ч ⁇ Чё, ч ⁇ ну разбирать? У-у-у-у. В этом мне, наверное, равных нету. Что-то разобрать. Так, плюшку тоже нафиг отсюда подальше. Ч ⁇ ч ⁇ ну разбирать я могу? Давайте еще вот этот круг откроем для полного счастья. Чтобы поближе показать сканер. Может сказать, крупным планом. Mm. Потому что он стоит того. Да, кстати, я не включаю штыкер, потому что я не, как. Я его включу, покажу вам, как все дело светится. Так. Вот. Вот так это все дело. Выглядит внутри. Так. Честно скажу. Очень, очень, конечно, все близко стоит. Вот здесь, диск, здесь вот дисплей, здесь вот под флешку. Все вот на хомутиках сделано. Конечно, кстати, я откручу сейчас все. Ну не все, конечно, но многое. То есть вот это вот сам драйвер диодов, точнее сам драйвер лазеров. Что ж, давайте посмотрим, как он выглядит сначала так. причем и начну откручивать ну, некоторые платы. Вот это вот естественно плата самого сканера. То есть сам сканер это вот получится показать вот, вот, вот, вот эти вот голливонометры зеркалами. То есть это самое вот этот провод провод кстати он довольно таки длинный и идет он туда вниз Точнее, хотя не вниз да вниз вниз вниз сбоку вот потом хоть провод да того идет естественно тоже сбоку подключается это естественно И эти переменные резисторы, они настраивают сам сканер, ну то есть, это само, ими выравнивается линии. Так, что еще так, это с ой, вот так, такая здесь плата, так, что дальше что-то убрать? Или? так не получается можно конечно будет потому что кира все такое так, ну чё ж вот сам вот вот там стоит великий это кра красный красный лазер подвинем Вот так. Немножко, здесь дихаричный дихо телефон если дихаричное зеркало которое отражает красный луч и пропускает зеленый. Да, как ни, как ни, ни странно. На них давно пошла модная эти зеркала. Ну, я отлично это самое. Я их все ну, их убирал нафиг. Я наоборот старался, просто ставил серебренное зеркало с, с, высокой, с высокой отражаемостью. 99 с чем-то процентов, по-моему. Да, просто лучи совмещал очень близко. И на, на сканерах, ну, получался тот же эффект. Э, с минимальными потерями. То есть, зеркало, но часть ведь все равно пропускает. То есть, теряется мощность. И без того, как говорится, ну, не немощных не, не лазеров. Так, красный здесь, по-моему, 200 млв стоит, что ли, самое или 100 млв. Сейчас глянем. Да ладно, хрен, с ним не будем глядеть. 532, на меня поверс 100 милливатт. Вообще круто, нафиг. 650, 150 милливатт, блин. Ну, просто балденно, так сказать. 100 милливатт, 532. На... На... По мощности та же уже до хрена сплоны зеленый да кстати вот этот вот зеленый вот этот вот зеленый кстати вот непонятно почему да ну все вот которые у меня были лазеры да вот данный, данный фирмы. зеленый почему-то был вот этот зеленый да он какой-то все время закопченный что ли вот эти модули такие вот К которые ну вот такого плана модули как будто после пожара что ли где-то спасли... Да, вот так это самое. Да, кстати, этот модуль тоже обязательно разберем. С сразу говорю, не буду загадывать, тоже как-нибудь. как-нибудь Отдельно будут ролики. Ну, то, то есть, не могу я все сразу делать. Там, кстати, это лазерный модуль. Он без элемента пельтье. Здесь не предусмотрен контроль температуры. Вообще не предусмотрен. То есть, это самое чтобы как говорится он начал довольно-таки стабильно генерировать зеленый луч в свои 100 мВт самое, ему надо немного нагреться ну, то есть нагреваться он довольно-таки долго Д нагреваться он довольно-таки долго иногда то есть здесь стоит накачивает его диод C-mount 808 мм то есть ну короче как-нибудь разберем все, все покажу расскажу ну чё ж, давайте сейчас я поставлю махалин и мы немного его разберем и посмотрим поподробней, как это все дело выглядит в плане, в плане плат. Сейчас я покажу драйвер. Драйвер вот я попробую открутить сейчас вот этот. Вот здесь болтики, как бы они мне не пропали. Давайте все открутим нафиг. Стопа. Это особо не открутишь сканер. Потому что там транзистор стоит. Точнее не транзистор, а микросхемы, которые охлаждаются этим корпусом самим. То есть там типа, проводные пасты и все, все в этом роде. То есть там необычные вот, таки, вот такие болты. То есть там еще гайка с другой стороны. Даже микрофон открылся. Так, ну че ж. Вот сейчас я вытащу драйвер. Так, все для того, чтобы показать вам. Честно говоря, очень, очень сложно его вытащить. Потом придется какой-то проект на него. Шнурок мешается. Выдернуть боевой. Че выдернуть, и не ободин выдернуть а, давайте вот еще зеленый выдерм так раз трогать не будем вот то нафиг еще перепутаем сразу говорю <см> -м -м много раз сжигал здесь лазером в этих проекторах так вот он сам драйвер выглядит так. Драйвер рассчитан на два лазера, на зеленый и красный. Сделано довольно таки, довольно -таки просто. Здесь микросхемка стоит. Нет, не микросхемка? Или хрен знает? Давайте Телефон опять расфокусируется, зараза. Ну. Вот такая надпись на ней. Так, ну ладно. Так. Сейчас, надо все включим на греха подальше. Да, сразу говорю, зеленый здесь. Он боится статики. То есть, вот так, как я делаю, то есть отключаю его это довольно таки опасно то есть он может эта зараза может сгореть то есть вот допустим вы... фута блять я еще напряжение ебать делаю все дело ну бывает у меня заскоки Надо нафиг... бывает у меня заскоки ну благо он не включен так что ну, наверное ничего не будет так чушь теперь теперь сам компьютер давайте поглядим Нет, конечно, здесь все это дело очень близко все. Прям чересчур даже все близко поставлено. Но зато компактный. Зато компактный. То есть это самое. Здесь вентилятор. И просто я хочу показать этот плату вам. Смотрите вообще, как, как он вообще выполнен. Вот Плотно хочется показать вам, но не особо хочет. Здесь просто капец, очень много проводов. Самый страшный отсоединить бы нафиг. Но дело, что здесь, если отсоединишь, здесь, кажется, будет вообще полная задница. То есть, можно перепутать, так сказать. То есть, попробуем сейчас вот так показать. Сквозь провода, конечно. микросъемка там стоит и самое главное что я здесь хотел показать наверное, это <смех> дополнительный вход rgb то, то есть для синего лазера да по моему вот это он как раз и есть сюда, сюда по сюда может по включить синий лазер да Чтобы, как говорится, был полноцветный РГБ. У, сини у синих, конечно, здесь, прямо на вентиляторе, да? плата прям лежал. Сделано вот так было. Вот, конечно, у меня здесь такой процессор стоит там. Здоровенный, Кучу, конечно, действительно проводов здесь это самое, но, но вы видели, наверное, то что больших не меньше. А здесь в маленьком и, и можно сказать, и поместили. Сразу, сразу говорю, если его, допустим, попробую переделать, ну на иллюминатор интерфейс, то есть проблем вообще никаких не составит. То есть вот, вот, вот эту именно плату, эта плата именно просто выбрасывается, Диспле дисплей кстати это тоже это самое нет дисплей можно ставить дисплей вот фот под флешку его можно оставить самое просто покупается плата или да ну со, ль со льда выходами и конечно а кнопка кстати нет тут конечно уже тоже не выбросишь то есть если допустим ну, ну, такой проект сделать чтобы и флешку поддерживал или да он был ну вот, если просто на Эльдай сделать, на Эльдай интерфейсе, это не создает проблем. Эту плату выкинуть, это самое, драйвер лазеров, это самое, плату сканера, просто подключить, это самое, к плате льда, тогда уже. То есть, а это, вот это все уже, флешка, это уже в принципе нахрен не, не надо. То есть, естественно, из него можно сделать полноцветный, или Ильдопровектор, да, то есть, чтобы без флешки, а уже от компьютера, можно было изменить. Так, что еще А, ну вот, красный лазер. Красный лазер, конечно, стоит в, тако, в такой пластиковый балда... Балда... Не Хочется получше что-то было. Вот, вот. Сейчас, сейчас я вам красный лазер покажу здесь. Так он выглядит. Вот так выглядит. В телефон. Вот так выглядит там красный лазер. Да, да, да. Вентилятор дует именно него, тип, как бы ему это, вроде, как хватает. Ну, типа, он 100 млвт. <свят> Основной, типа, он отводит на пластмассу. А другой, хрен знает, куда девает. Вот такая там линза широкая. Да, лучше из нее действительно широкий уходит. Отражается вот этим зеркалом на сканеры. Да, еще. вот здесь тепло тепло ну блин тепло здесь конечно отводится на сам корпус вот там две микросхемы стоит. Кто отводит тепло на сам корпус? Так, просто, ну, ну вот. Пусть прошел лица и снял вот эти тихомучики, вот эти, чтобы показаться конечно, еще довольно-таки более подробно. Да-да-да, мне не составит труда его собрать потом. ну просто хочу, чтобы это ну, видео, как говорится, было про этот проектор. Потому что если кому-то кому попал, и действительно будет думать, что это прям фуфло такое там дешманское. Нет, на самом деле хорошая штука. Довольно хорошая штука. Так, вот красный, естественно. Плата сканет довольно-таки довольно-таки маленькая здесь. Хорошо ее здесь, конечно, уменьшен, ничего не скажешь. Просто реально, реально хорошо укомпонованный. Там, там вот кнопки. Да, и кстати, почему-то здесь не, не написано, не подписано, где RGB здесь, но я знаю то, что это вот этот вход. То есть на, на, на, на РГБшных РГБ было подписано. А здесь почему не подписано. Ну, точ, точнее, на других, которые у меня были, было подписано все. Так. Ну что ж, как-то вот так. Ну что, стоп. Придется его собирать теперь. Да, да вот я его... Собрал, все нормально, чтобы вы не подумали, что здесь мастер ломастер. Только разбирать могу. Ну что ж, включим. минут по-другому получилось. Вот, кстати, зеленый лазер здесь постепенно разгорается. Здесь сделали вот так, чтобы он постепенно разогревался. Есть, возможно, это сделано, конечно, специально, то есть чтобы Ну, постепенно разогревался. Точнее, постепенно включался. Сейчас я включу свой. Я оставлю только вечерний. Вот так все это дело работает. Ну, а вклю... Когда он включенный. Вот там красный. Красный, кстати, очень яркий хоть, конечно. И не, не, небольшой мощности, но яркий. Вот даже если пальцы поставить, прям вот... Ре реально заметно то что он прям яркий да да да телефон мы нахрен сейчас испортим но кстати уже испортили уже на камере конечно пятна появились вот это близко вот короче как-то так Правда, конечно. Ну, короче, хрен с ним. Я думаю, думаю я и так довольно подробно все рассказал. Так. Телефон. Да, кстати, на потолке ничего нету, это самое. А нихрена нихр... нихр... немного пропускает. Зерк... Помимо зеркала немного пропускает, есть все-таки. Ну что ж, всем пока.